Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю в рамках плейлиста «Все для офиса Полиглот Воронеж». В этом ролике я расскажу о программе, которая позволяет упорядочить дело производства в нашем офисе. Позволяет нам ставить, контролировать выполнение задач. Но самое главное, позволяет сделать работу офиса прозрачным. Всегда можно посмотреть какие задачи решались в прошлые дни, какие задачи необходимо будет решить в будущем, что нужно делать конкретно сегодня. Я расскажу о программе лидер Task. Это электронный ежедневник. Эту программу вы можете использовать также для организации своего личного времени, если вы любите планировать и организовывать свою работу. В ролике я расскажу, почему была выбрана именно... Это программа LeaderTask, какие ее основные плюсы и расскажу о основных, наиболее часто выполняемых действий в этой программе. Те, кто досмотрит ролик до конца, проявят активность, получат хороший бонус от сервиса IPv4 Proxy. Итак, почему же электронный ежедневник? Это программа, которая требуется, с моей точки зрения, для организации работы любого офиса. А типичная ситуация офисного компьютера – это монитор, вокруг которого в рабочем так сказать порядке накиданы бумажки каждая из которых несет очень ценную информацию о той задаче которую необходимо сделать конечно если вы работаете один вы можете расшифровывать свой ленинский почерк мне правда это не удается делать если вы работаете вдвоем то это уже мягко говоря сложнее довольно часто для большей креативности бумажки с задачами лепятся на стикеры прям на сам монитор. Получается такая новогодняя елка. Опять же, если это такой разукрашенный компьютер находится непосредственно на ресепшене. Первое, что видит клиент это вот такое нечто. Это, конечно, не добавляет трастовости вашей организации. Конечно, это креативно, но не для компьютера, который стоит непосредственно на входе. От бумажек на рабочем столе мы избавились с помощью программ стикеров. Их достаточно много. Мы пользовались разными. И вместо вот такого компьютера мы получили компьютер, где эти бумажки в электронном виде уже Лежат на вашем рабочем столе. Сказать, что стало удобнее, будет не совсем верно. Но ну, во всяком случае ни о какой прозрачности говорить не приходится. И что нужно сделать именно сегодня? Стикеры не позволяют вот так вот наглядно и просто посмотреть. Поэтому я начал активно искать именно программу ежедневник. Перечитал достаточно много отзывов, рекомендаций, обзоров по ежедневникам электронным. В первую очередь рассказывают о программах блокнотах, то есть дневниках. Программы, которые позволяют, да, законспектировать то, что вы делали в течение дня, но поставить какую-то задачу, например, на следующий день или на несколько дней вперед, проконтролировать выполнена эта задача или нет, программы дневники не могут. И вот при очередном поиске в интернете я нашел программу, которая называется Leader Task. Попасть на сайт этой программы очень просто. Вы можете в поиске яндекс написать лидер таск попадаете на сайт программы ежедневник лидер таск какие несомненные плюсы у программы лидер таск ну во первых это отечественная разработка поэтому интерфейс русский то есть все по русски второе что очень важно то есть хотелось какую то простую программу то есть с понятным внешним видом то есть с понятным интерфейсом вот в лидер таске все просто то есть нет ничего лишнего календарь окошечко с текущими задачами, временная шкала, нет никакого обилия кнопок, действий и так далее. То есть программа именно помогает, а не затрудняет работать. И еще один немаловажный вариант, что у программы LeaderTask есть две версии. Одна полная платная версия и вариант бесплатный. Вот именно о бесплатном варианте я и буду сегодня рассказывать о возможностях бесплатной версии LeaderTask. Принципиальное отличие платной версии заключается в том, что вы можете устанавливать Лидер таск платную версию на любую платформу, на мобильник, на планшет естественно на стационарный компьютер. Но самое важное отличие, что коммерческая платная версия, она позволяет именно руководить работой офиса. То есть вы можете планировать не только свои задачи, оставить а задачи своим сотрудникам, то есть включать сотрудников к выполнению каких-то поставленных вами задач и контролировать, как эти задачи выполняются. Вот это позволяет делать только платная версия. Ну и конечно бесплатная версия отключены некоторые ну, такие полезности. Хотя в принципе без них можно и обойтись вот сегодня я как раз об основных действиях в этой программе вам и расскажу. Как устанавливается программа? Рассказывать не буду, потому что устанавливается она очень просто. Необходимо скачать лидер Таск под нужную вам платформу, вот под Windows. Скачивается файлик, он небольшой. Далее в этот файлик запускаете и следуйте всем инструкциям по этапам установки программы. При первом запуске программа потребует авторизоваться. Естественно. Первый раз вам необходимо создать свой аккаунт в Лидер Таск. Сделать это абсолютно несложно, значительно сложнее даже почту зарегистрировать. На вашу почту приходит логин и пароль. Вот благодаря этому логину и пароль вы можете с любого компьютера, который подключен к интернету, входить в свой аккаунт Лидер Таск и видеть, например, те задачи, которые вы себе понаустанавливаете. Это как раз решение проблемы, когда вы пользуетесь бесплатной версией и хотите... Ну, получить доступ к своему лидер таск запомните свой логин и пароль пожалуйста входите с любого стационарного компьютера и смотрите что вы там понапланируете. итак после установки авторизации вы запускаете лидер таск и появляется его окошко О возможностях программы я буду рассказывать на примере работы нашего офиса офиса языкового центра полиглот воронеж потому что это видео я в первую очередь записываю для своих администраторов Итак, что же из себя представляет внешний вид программы. Три окна. В первом окне у нас календарь, на котором отображается текущая дата. Вот сегодня у нас 22 февраля. Вы можете выбрать на календаре любой нужный вам день. Даже можете выбирать любой нужный вам месяц, листая. Под календарем расположена панель, где вы можете создавать проекты. Я об этом расскажу почти в самом конце этого ролика. Среднее окошечко это окошечко, где вы размещаете задачи на день. И справа у нас панель временная. То есть сюда вы можете какую-то задачу выставить на определенное время. А любую из этих панель вы можете увеличить в размере, растягивать. Например, у вас. Основное, с чем вы занимаетесь, это окно задач, что чаще всего вы можете взять его растянуть. Окно с временем можно вообще закрыть, нажав на крестик и оставив максимальный размер экрана под задачи, которые вы решаете. Возвращается временное окно щелчком на иконку календарь. Кроме вот этих трех окошечек, Лидер Таск еще открывает дополнительное окно, это окно комментариев. Оно открывается, если вы выполните двойной щелчок на любой из ваших задач. И внизу появляется окно с комментариями, которые вы можете писать по любой выполняемой задаче. Точно так же это окошечко можно изменять по размеру. Итак, первое действие, которое выполняется наиболее часто в лидер-таске, это добавление задачи. Задачу вы можете добавить на любой день. Для этого необходимо его выбрать на календаре, щелкнув по названию дня. Выбранный день подсвечивается вот таким вот серым квадратиком. Текущий день у нас введен... В рамочку если вы внимательно смотрели быстро вернуться в текущий день можно щелкнув на название сегодня и возвращаемся в текущий день я выберу 23 февраля и буду ставить уже задачи на завтрашний день как добавить задачу это можно сделать нажав на кнопочку красную это единственная кнопочка для наиболее активного действия но также можно делать Добавление задачи через правую кнопку. Щелкаем правой кнопкой мыши и появляется дополнительное меню ⁇ Лидер-таска ⁇ Так как практически все действия делаются через правую кнопку, то для привычки я вам рекомендую и даже задачи добавлять тоже через эту кнопочку. Выбираем давай задачу. Появляется строка, в которой вы пишете название вашей задачи. Ну, например, первая задача ⁇ это обзвонить новых клиентов. Набрали название задачи щелкнули либо мышкой вне этой строки либо нажали клавишу enter задача добавлена. если вы ставите задачу например для своего сменщика и по одному названию задачи человек может не понять что же все таки нужно конкретно сделать вы всегда к этой задаче можете написать комментарий для этого щелкаем два раза по названию задачи появляется внизу как я уже показывал, окно с комментариями. Можно конкретно написать, кому нужно позвонить. Позвонить Иванову, напомните о бесплатном уроке. Первая задача поставлена. Если у задачи есть какой-то комментарий, есть еще дополнительное окошко, в строке, где написано название задачи, появляется вот такой вот листочек. То есть эта задача имеет какое-то пояснение в окошке комментариев. Добавляю еще одну задачу. Клеить рекламу на дверь. Вот у этой задачи нет никаких комментариев, естественно, в строке задачи и не появляется листочек. Это первое и наиболее часто выполняемое действие. Значит, некоторые задачи по специфике работы, ну, например, нашего офиса, выполняются регулярно. Вот, например, у нас регулярно выполняется задача, ну, например, по средам проверка таблицы новых клиентов. Я сейчас ее Поставлю. Вот. Эта задача выполняется каждую среду. Для того, чтобы эту задачу не писать в каждый день, Лидер LiderTask позволяет задачи копировать. То есть вы можете задачу с текущего дня, с 22-го, сразу же запланировать на 1 и на 8 марта. Выбираю задачу, щелкаю правой кнопочкой, выбираю действие копировать. Выбираю нужный мне день. Здесь еще никаких задач. Щелкаю правой кнопкой, нажимаю действие вставить. Скопировалась задача. Теперь эта задача у меня стоит на среду, но уже на следующий месяц, на 1 марта. Можно точно так же ее скопировать и на еще одну среду. Обратите внимание, что если на какие-то дни запланированы задачи, вот на первое, на восьмое, под вот этими днями стоят точечки. Это говорит о том, что в эти дни вы уже поставили себе или своему сменщику какие-то задачи. Кроме операции копирования, вы можете задачи перемещать на какие-то дни. Например, задачу наклеить рекламу на дверь я не успею сделать 23-го. Числа. Чтобы ее не удалять, чтобы она не пропадала, я могу ее взять и перебуксировать на какой-то другой день. Ну, например, на воскресенье 26. -е. Прижимаю левую клавишу мышки и тащу ее на 26. -е. Она у меня с 23-го исчезает, а вот на 26 появилась еще одна задача наклеить рекламу на дверь. Следующее действие, связанное с, с планированием задач, то, что часто приходится делать, это действие, связанное с большими крупными задачами. Например, я добавляю задачу продвижение в ВК. Это большая задача. Она содержит множество подзадач. И для того, чтобы администратор понимал, что ему конкретно нужно делать, можно эту большую задачу разбить на мелкие подзадачи. Как добавляется подзадача? Выбираем главную задачу продвижения в ВК и выбираю ⁇ Добавить подзадачу ⁇ Появляется первая подзадача в этой крупной задаче. Первая. Отвечаем на личные сообщения и принимаем, обрабатываем заявки, друзья. Следующая подзадача. Выбираем главную задачу правой кнопочкой ⁇ Добавить подзадачу ⁇ Проверяем свою стену. Что вам написали на стене, обрабатываем. Еще одна подзадача. Проверяем новости друзей и так далее. А Вообще-то лидер Таск позволяет еще и подзадачи детализировать. Но ну, я считаю, конечно, это уже несколько перебор. Но такая возможность есть. Количество подзадач, которые вы ставите, в принципе, ничем не ограничено. Для удобства вы можете сворачивать подзадачи и разворачивать. Если у какой-то задачи есть подзадачи, вы об этом видите благодаря вот этому треугольничку. Это развернутый вариант, это свернутый вариант. Вот, конечно, большие задачи со множеством подзадач, особенно задачи, которые мы выполняем каждый день, громадные вот эти, их, конечно, удобнее именно копировать. То есть прописали задачу, прописали все пункты продвижения ВКонтакте, а затем просто ее раскопировали на каждый свой день. Какие следующие операции необходимо выполнять задачами? Когда задач на день у вас очень много, для того, чтобы не забыть о каких-то важных задачах, вы эти задачи можете выделять цветом. Ну, Например, нужно обязательно проверить таблицу новых клиентов. Я выбираю эту задачу, щелкаю правой кнопочкой, выбираю цвет, какой-нибудь яркий цвет, например, красным. Теперь эта задача мне будет всегда бросаться в глаза, я о ней не забуду. Кроме выделения цветом для того чтобы не забыть о задаче, особенно если эту задачу нужно выполнить в какое-то определенное время. Ну, например, обзвонить новых клиентов нужно в начале дня в 10 часов. Вы можете эту задачу взять и перетащить на временную шкалу. То есть, например, на 10 часов. Я сейчас вернусь на сегодня. Вот задача созвониться Сергеем. Я ее сейчас перетащу куда-нибудь вот сюда. Выставлю точно время, что мне нужно зазвониться в 14.20, даже в 14.10. Вот так вот. Сейчас у нас 14.06. Если задача находится на временной шкале, то как только подойдет время этой задачи, лидер таск вам обязательно напомнит. Появится всплывающее окошко и будет еще звуковое сообщение. Под выделение цвета. Постановка задачи по времени – это все те возможности, которые вы можете использовать для того, чтобы не забыть о решении какой-то важной задачи. Следующее действие с задачами, которое необходимо выполнять в обязательном порядке – это когда вы задачу решили, ну, например, обзвонили клиентов, либо проверили таблицу новых клиентов и так далее. Вам необходимо пометить, что эта задача у вас завершена. Проще всего сделать это, щелкнув на значок статуса, вот на этот квадратик беленький. Задача вычеркивается, то есть она решена. Но можно точно так же сделать это через правую кнопку. Выбрать задачу, выбрать статус, завершено. Если вы не завершите задачу сегодня, то эта задача перейдет вам на следующий день и будет помечена как просроченная. Вот я сейчас вернусь на сегодня, и вы видите, что у меня четыре просроченных задач. Одна из них ⁇ записать ролик по лидер-таск. Вот ту задачу, которую я сейчас и решаю. У лидер-таск очень много полезных функций. обо всех я рассказать, как я уже говорил, не смогу. Надеюсь, что люди, которые пользуются бесплатной версией этой программы, напишут что-то в комментариях, чем они наиболее активно пользуются. И мы по мере того, как будем использовать программу будем добавлять какие-то интересные и полезные действия. А сейчас покажу одно полезное действие. Вот когда у вас очень много задач, много задач, которые вы уже выполнили, как скрывать э, выполненные задачи, чтобы они вам не мешали. Вот, кстати, обратите внимание, как работает напоминалка в лидер-таске. То есть появляется задача, созвон с Сергеем, квакает кукушечка, если вы слышали. Да? Что можно сделать? Можно просто закрыть а можно, например, сказать, напомнить через 10 минут, чтобы не забыть. Например, сейчас я не могу созвониться с Сергеем. Я сказал, напомни мне через 10 минут. Через 10 минут мне опять будет напоминание. И в тот момент, возможно, я смогу созвониться с Сергеем. Теперь, как же скрыть выполненные задачи? Правый щелчок, опять же, по заголовку, которым отображен текущий день. И выбираем показывать завершенные задачи. Вот сейчас они мне показываются. Сейчас они не показываются. Повторный щелчок, показывать завершенные задачи. Вот я их вижу. В зависимости от монитора и от вашего зрения, вы можете подбирать размер шрифта, которым написано название задач, и шрифтом, которым написано комментарий к задачам. Если вам считается мелковато, выбираем задачу, прижимаем Ctrl-клавишу и... Колесико мыши начинаем либо увеличивать, либо уменьшать размер шрифта, которым написана задача. Точно так же поступаем со шрифтом, которым пишутся комментарии. Конечно, у лидер-таска колоссальное количество возможностей, но для того, чтобы начать работать с этой программой, хватит хотя бы тех действий, о которых я рассказал. То есть необходимо уметь ставить задачи, копировать при необходимости перемещать их на следующий день, менять статус задачи, обязательно выделять какие-то задачи цветом, ставить задачи на временную шкалу, для того, чтобы лидер-таск напоминал о тех задачах, которые требуют выполнения по времени. В заключение ролика я расскажу о функции, которые в лидер-таске пользуюсь лично я. Довольно часто есть такие задачи глобальные которое нельзя запланировать, ну, например, на какой-то один день. Раньше я поступал как? Я создавал текстовый документ, называл его «Сделать» и туда записывал, что же нужно сделать. Сейчас я это делаю в лидер-таске. В лидер-таске есть функция «Добавить проект». Нажимаем на «Добавить проект», пишите название проекта, например, «Задачи хоз задачи по офису». Ну, конечно, пишите без ошибок, мне это не удается. Нажимаем «Сохранить». Вот появляется проект «Хозяйственные задачи по офису». Сюда вы можете добавлять задачи, но это уже задачи не на один день или не на конкретный день. Это на какой-то длительный период. То есть вы их сюда записываете для того, чтобы просто-напросто о них не забыть. Например, «Свет на вход» сделать. Понятно, что за один день я это не сделаю. И так далее. Точно так же, как с задачами на текущий день вы можете задачу в проекте комментировать чтобы было понятно что необходимо сделать по этой задаче Ну а сейчас так как ролик записываю специально для своих администраторов друзья конкретно для вас что вам необходимо делать с этой программой. в начале рабочего дня естественно вы читаете те задачи которые вам поставили ваши сменщики которые вам перешли по смене читайте в комментариях что нужно конкретно по этой задаче сделать? Ставите себе задачи на день обязательно. Потому что именно по вот этому списочку задач я и буду смотреть, чем же вы занимались сегодня. В текущие задачи мы записываем все, что вы делаете по офису. В первую очередь, это задачи, связанные с обзвоном клиентов, с переносом занятий. Пишите задачу, созвониться с таким-то клиентом насчет бесплатного урока. Задачу выполнили, напишите, пожалуйста, в комментариях, что явилось результатом этого звонка. Например, если вы договорились с Ивановым, что вы ему позвоните 24 четвертого числа, он вам сказал, что сейчас он не может прийти, он болеет, да, придет 24 четвертого. В комментарии пишем: сейчас не может, перенесли на 24 четвертое. Что делаем дальше вот эту задачу созвон с Иванома мы сразу же копируем на 24 причем обратите внимание что копируется сразу же вместе с комментарием и когда вы 24 будете звонить Иваному вы посмотрите в комментарии и поймете что вы с этим человеком уже работали что вы с ним делали То есть не нужно будет никуда лезть все вот эти ваши комментарии вы можно спокойно копировать и собирать в наш текстовый документ где мы храним информацию по новым клиентам пожалуйста все задачи записываем в лидер таск на этом основные возможности этой программы у меня все если вы на ютубе наберете лидер таск то есть несколько роликов лидер таск от а до я часть 1 часть 2 часть три. эти ролики полутора часовые или больше в них сами авторы, разработчики программы, детально рассказывают о всех возможностях этой программы. Программа очень часто обновляется, поэтому функции появляются все больше и больше и больше. Вот обратите внимание, один день назад выложили то нового в лидер таск 12.1. Ну и как я обещал в начале ролика, подарок от сервиса, где я покупаю прокси. Как я уже говорил, сервис правда очень хороший качественные прокси продает и у вас есть возможность купить например любой из этих продуктов со скидкой в 40 процентов у меня еще остались промокоды многие я правда уже раздал использовал но еще есть поэтому делитесь пожалуйста этим роликом пишите мне в личку вконтакте я открыл страничку может писать даже и не друзья, и я вам выдам промокод на 40% скидку, если на вашей страничке будет лежать мой ролик. Большое всем спасибо, счастья и здоровья!